друзья снова всем привет всем привет мы на канале автоподбор 25 и находимся на авторынке зеленый угол сегодня как обычно будет обзор цен представленных моделей что продается у нас на авторынке итак друзья кто еще не подписан на наш канал подписывайтесь ставьте колокольчик всегда будете в курсе событий что происходит на самом автомобильном рынке в нашей стране авторынок зеленый уголки как я уже сказал самый автомобильный рынок и это самый большой авторынок здесь представлено множество моделей наверное ни одна страна да, кроме как япония не упускает столько автомобилей в таком в таком разнообразии ну соответственно в таком с таким качеством качеством производства. Сегодня мы вам покажем, кстати, все вот просят, да, один просит поджерика, другой просит фита третий просит акцию. Ребят, вас много, мы одни, мы не успеваем, просто реально не успеваем снимать. Сегодня вкратце покажем модели, да, сколько они стоят. Здесь, в принципе, любой человек может найти автомобиль как бы и по бюджету, и по карману, и в принципе по своим пожеланиям. Цена начинается где-то от самых недорогих маленьких автомобилей, на примере, на примере наверное, Suzuki Alta, от 260-270 тысяч. Но это такие кар и вплоть до новых автомобилей. Итак, давайте посмотрим. Перед нами стоит Mazda Demium начали появляться такие автомобили данный автомобиль 2015 года объем двигателя 1,3 литра 4 воды стоимостью 578 тысяч рублей это такой а, средний класс автомобиля он подойдет как и мужчине женщине ну и в принципе просто автомобиль в семью далее у нас идет это идет кроссовер mitsubishi outlander это гибридная версия автомобиля автомобиль 2015 года с объемом двигателя 2 литра стоимостью 1 миллион четыреста тысяч рублей это тоже один из один из популярных кроссоверов а далее стоит nissan x-trail то есть в принципе вот эти автомобили можно сравнить что у нас имеется у нас есть а везель у нас есть Mitsubishi, вот lander у нас есть nissan x-trail у нас есть subaru forester это такие три основные кроссовера и так x -Trail, кстати у данного автомобиля тоже очень много комплектаций данный автомобиль с панорамной крышей, белый перламутровый цвет в очень хорошей комплектации 2016 года 4 воды стоимостью 1 миллион пятьсот тысяч рублей для разнообразия далее смотрите вот сар премиум автомобилей, очень дорогих автомобилей стоит toyota land cruiser prada есть аналоги левого руля но левый руль это не то данный автомобиль trg 150 кузов 2016 год аукционная оценка 5а пробег тысячи по японии стоимостью 2 миллиона 680 тысяч рублей поверьте такие автомобили есть и это не единичный случай то есть а, их довольно таки много а на данной стоянке что у нас еще представлено? Представлен у нас с вами Nissan sirena Давайте пройдем к ним. Nissan Serena это такой, я не могу сказать то, что это бюджетный автомобиль. Если, если сравнивать его именно с микроавтобусами, то, скорее всего, да. То есть если у человека есть миллион, он хочет себе полноценный, не минивэн, полноценный микроавтобус для семьи, остается только Nissan Serena. На данном автомобиле цена у нас не указана. Кстати, есть автомобиль передний привод, есть автомобиль 4 воды, есть гибридная версия автомобиля. Данный автомобиль 2014 год, гибрид, аукционная оценка 4 балла, цена, к сожалению, не указана. Ну и давайте пройдем на следующую стоянку также на авторынке представлена спецтехника не только спецтехника и грузовики на это отведено специальное место поверьте здесь их очень много несколько вам покажем Итак, так стоит isuzu эльф комплектация кастом птс таможня глонас установлен грузоподъемность 3000 килограмм стоимость автомобиля 1 миллион шестьсот тысяч рублей следующий стоит бортовой грузовик одна кабина стоимостью 1 миллион триста двадцать тысяч рублей isuzu эльф полная пошлина 2013 год глонасс установлен дизель 3 литра 4 воды отключается грузоподъемность 2000 килограмм категория C. еще один бортовой грузовик 2014 года выпуска тоже полная пошлина. все вот это все автомобили это все, все идет полная пошлина. то есть они все растоможены грузоподъем из 3000 килограмм 2,7 и бензин рессорный лежит аукционный лист пробег на автомобиле 49000 по по кузову автомобиль целый у него идет замена замена переднего тут не понять или крыла да, или передние а, левой точке также хотелось бы добавить из названия видео вы видели что сегодня будет видео довольно таки интересно автомобиль с пробегом плюс 300 тысяч мы вам покажем расскажем и поверьте на авторынке зеленый угол есть честные продавцы следующий автомобиль у нас идет honda fit shuttle 2014 года выпуска гибридная версия кожа подогревы 4 балла 610 тысяч рублей стоит автомобиль данный автомобиль тоже подходит для семьи довольно популярный дэми мы вам показывали дальше honda freed honda freed spike это самый популярнейший автомобиль постоянно идет в поиске семейные минивены данный белый перламутровый гибридная версия 2012 год 655 тысяч стоит автомобиль в черном исполнении 2012 год круиз-контроль электродверь 639 тысяч аналогов таких автомобилей наверное нету напишите в комментариях какой есть аналог с левым рулем далее honda fit на литье на летней резине белый перламутровый цвет множество комплектаций на таких автомобилях 14 год, 4 воды 639 тысяч. Представляете, гибрид? Гибрид. Еще и 4 ВД. Subara и тоже можно отнести к кроссоверу. 16 год, 2 литра. Начинка от Форестера. Пробег 20 тысяч. 1 миллион 95 тысяч. автомобили а, просто 4 воды ну соответственно есть в гибридном исполнении гибриды идут тоже 4 в.д. toyota corolla филдер это уже идет рестайл отличается по передней части но немного по задней отличается бампер фары решетка в синем цвете повторители 2015 года полтора литра аукцион 4 балла 695 тысяч рублей есть автомобиль передний привод есть 4 ВД. Есть гибрид. Передний привод. Toyota spade Тоже подходит автомобиль для семьи. 568 тысяч. G-салон. Автомобиль очень просторный. У него с левой стороны дверь одна. Она сдвижная. Неплохой объем багажного отделения. С правой стороны, как видите, две двери, они идут распашные. Есть автомобили 4WD, есть автомобили передний привод. С объемом двигателей 1,3 и 1,5 литра. Honda Vezel, гибридная версия 2015 года выпуска. Радар, движение по полосе, датчик при столкновении. Тоже кроссовер, да, кроссовер, но если, допустим, брать ä, Forester, XV, Outlander, лендер x-trail то у них клиренс все-таки будет повыше как то вот Везель, ну это опять же это мое мнение это по большей части именно женские автомобили Итак, значит есть гибрид есть просто передний привод есть передний привод гибрид ну соответственно есть автомобили 4 воды 2015 год 1 миллион сто тридцать пять тысяч рублей Так, фид вам показывали. А, смотрите, вот они стоят автобусы Вокси, Мохи, Эксквайры. Есть 4 воды передний привод. Есть гибридные версии. Где идет гибридная версия объем двигателя 1,8. Где не гибрид двухлитровые. Шестнадцатый год рестайл 4 воды жирная комплектация 1 миллион двести восемьдесят тысяч рублей honda inside таких автомобилей почему-то их мало двенадцатый год полтора литра есть один и 3 максимальная комплектация стоимостью 630 тысяч рублей справа стоит идет Ractis. Кстати, он идет на климат-контроле. Ух ты, автомобиль еще открытый. Он идет на климат-контроле. Вариатор, кожаный руль, подлокотник. Имеется чистенький ухоженный салон. Второй ряд сидений. Автомобиль 2016 года, полтора литра, комплектация G, климат-контроль. Видите, написано пробег на автомобиле 28 тысяч. Показывали э, спайки. Вот стоит фрид. 12 й год. 4 воды. Стоимостью 675 тысяч. литье Жирная летняя резина. плохо что не зимняя. Автомобиль закрыт. Бесключевой доступ. Видите, у него есть окошко вот здесь. Э, в спайке окошко этого нету. Ну и во фриде у него он не делается в ровный пол пробег на автомобиле 130 тысяч за 675 тысяч рублей рядом стоит honda honda shuttle 2000, 2019 года выпуска полтора литра гибрид подогрев сиденье раздельный климат-контроль сонары 1 миллион 100 тысяч рублей тоже такой семейный автомобиль Дает дай дайхацу бегло. Вот такие автомобили, знаете, они как-то вот на любителя. Мое мнение, слишком дорого они стоят. Итак, это ораж 2009 года, желтка комплектация 755 тысяч рублей. Объем двигателя полтора литра, 4 ВД. Субару Форестер в черном цвете, зимняя резина, автомобиль пробежный, 2013 год. Один миллион шестьдесят тысяч рублей. Друзья, ну и помимо таких полноценных семейных автомобилей, то есть представлено великое множество экейкаров и автомобилей для, для работы, сейчас тоже вкратце, вкратце расскажем. И, кстати, не забывайте, авторынок, да, вот а, здесь идет раз стоянка вдоль дороги, два стоянка, стоянка центральная, есть такие небольшие площадочки, о которых, в принципе, знает не каждый, не каждый покупатель. А, итак, перед нами стоит Suzuki Husler, автомобиль 2016 года выпуска, трубовая версия автомобиля, есть автомобили, нет турба стоимостью 485 тысяч рублей слева от хаслера стоит у нас mazda а, это по-моему у нас carol стоит 2015 года стоимостью 335 тысяч рублей автомобиль 4 балла а, на торпеда лежит аукционный лист перед нами стоит Дайхацу мира с мира с это Кейкар такой, наверное, самый надежный. Он тоже довольно популярный. Белый, кстати, перламутровый цвет. Есть просто белый цвет, а есть белый перламутровый. Есть автомобили 4 воды, есть автомобили а, передний привод. Цена, к сожалению, здесь не указана. А, очень много попадаются кейкаров именно вот с высокой крышей, с раздвижными дверьми на предмете на примере да, вот стоит nissan days Rux 2015 год 355 тысяч рублей тоже многие берут его именно для семьи потому что ну реально в салоне в салоне очень много места honda and ну honda N box там цены нету honda Nbox. дальше вот на примере suzuki спаси автомобиль тоже в, в исполнении в черном цвете 16 год 365 тысяч рублей есть автомобили маленькие микроавтобусы, вы их называете микровенами. дайхатсу Хайджет, вот Nissan э, Clipper стоит там, Атрай. Э, их тоже их тоже много но это такие автомобили это не семейные автомобили по большей части их берут для какого-то для кого-то небольшого своего бизнеса может куда-то в деревню ездить что-то перевозить стоимость таких автомобилей начинается от 300 тысяч рублей но вы должны понимать то что в принципе за 300 тысяч рублей хорошего машина с пробегом 50 60 70 тысяч вы не найдете более-менее нормальный автомобиль с пробегом тысяч наверное 130 140 да будет стоить в районе 350 370 тысяч рублей следующие кейкары это дайхацу муф тоже популярный автомобиль дайхацу муф subaru стейла вот но не какие-то не то что по гремушке они вот по комфортабельности мне не нравятся намного больше стоимость таких автомобилей начинается от 330 тысяч рублей на примере вот этих вот три автомобиля кстати у них тоже Разные комплектации. Три вот эти автомобили они стоят по 345 тысяч рублей следующие автомобили кстати вот недавно поступил звонок попросили сравнить автомобили на примере что там транзит какой-то есть сравнить nv200 и а, сравнить nissan bongo ну сравнивать мы этого мы сейчас делать этого не будем потому что транзита нам взять к сожалению негде данные автомобили это автомобили рабочие берут для бизнеса опять же в деревню просто как нам ну, какой-то третий автомобиль в семье что-то возить какие-то грузы перевозить кстати вот эта вот вся стоянка вся вот эта стоянка она была заполнена именно вот этими вот автомобилями то есть бонга и ванет автомобили это полностью полностью не одинаковые до нового года автомобили эти разобрали сейчас на них поднимается утилизбор соответственно цена цена будет будет на них намного выше стоимость таких автомобилей в хорошем состоянии начинается где-то от 700 тысяч рублей то что будет ниже там будут пробеги по 200 по 200 по 300 тысяч вот эти автомобили нужно внимательно смотреть проверять на пробеге потому что я сказал автомобили рабочие в японии на них ездят очень много Итак, на nissan ванет автомобиль 2014 года кстати они 4 воды бензин пробег 91 тысяча далее Следующий автомобиль Mazda Bongo 2014 года, 4 воды аукционная оценка 4 балла, аукционник не рисованный, поверьте, поверьте, это точно. Пробег 114 тысяч. Кстати, они есть в разных комплектациях, есть с высокой крышей, есть где есть ремни безопасности сзади, есть где нету, есть где форточки раздвижные. Вот, допустим, на примере можно показать. На данном автомобиле сзади форточек нету, это у нас стоит бонга На Vanetti задние форточки у нас есть, это тоже очень удобно. Следующий автомобиль Nissan Vanet 13 год, пробег 84 тысячи. Ну, стоимость где-то 720-730 тысяч рублей на эти автомобили. А, вот стоит бонга, кстати, вот на вот этом бонга цена у нас указана. 14 год, бензин 4 воды, стоимостью 700 тысяч рублей. Давайте немного цену. Дай Хацу Мира ЕС й год. 4 воды 295 тысяч рублей. Данный кикарчик Сузучка 315 тысяч рублей. Это у нас это у нас какао 15 год, 660 кубиков, 315 тысяч рублей. Сузуки Альта один из самых дешевых автомобилей. 2015 год, стоимостью 305 тысяч рублей. Такой автомобиль мы вам показывали. Мираж, Mitsubishi Mirage, объем двигателя 1 литр, 2014 год, аукционная оценка 4 балла, стоимость здесь не вижу. Ну и Toyota ProBox, Toyota saxe это самый популярный, как бы сказать, народный, самый популярный народный универсал. Стоимость таких автомобилей начинается от 500 тысяч рублей и выше. Все будет зависеть от состояния, от пробега, ну и, соответственно, от комплектации друзья ну и вот наконец мы приехали с вами на стоянку как вы из видео догадались сегодня будут автомобили с пробегами 300 тысяч плюс и это toyota prius все вот эти автомобили раз, два, три, 4 5 шесть, 7 ни на одном нету пробега меньше 300 тысяч а все вот эти автомобили из-под такси Соответственно, естественно, они использовались в Японии. Вот видите, знаки такси. Сейчас мы какой-нибудь автомобиль откроем. И знаете, что самое интересное? Вот один автомобиль мы сейчас подключим к сканеру и посмотрим, в каком состоянии у нас батарея. Автомобили 12-х годов стоимостью 675 тысяч рублей. Где вы видели 30-й двенадцатый 12 год рестайл за 675 тысяч рублей. Продавец это не скрывает под этим видео будет ссылочка на данного продавца какие-то автомобили подготовленные какие-то автомобили не подготовленные да как бы багажник грязный он использовался в такси здесь перевозили какие-то грузы перевозили людей. автомобиль очень много ездил в целом состояние допустим задних кресел да в целом состояние неплохое вот остались какие-то я так понимаю здесь какая-то реклама была какие-то штучки были установлены куча наклеек подлокотник раз два три три дырки в подлокотнике что-то тоже туда там было закреплено очень интересно очень интересно состояние батарея вот тоже шашечка крепилась все автомобили пришли без магнитофонов посмотрите какой руль потертый на самом деле на самом деле как бы многое будет исправляться то есть допустим вот этот автомобиль вот тоже посмотрите дырки мафана нету здесь какая-то штука все будет готовиться к продаже То есть все автомобили они будут подготовлены вот это вот напишите в комментариях что это такое сейчас мы попытаемся узнать для чего это нужно смотрите сейчас я поставлю на вот этом автомобиле пробег 400 тысяч километров сейчас я уточню сколько пробег 461 тысяча посмотрите на состояние крышки инвертора посмотрите на болтики поверьте не каждый догадается об этом посмотрите состояние состояние подушек я еще раз повторяю масло уровень автомобиль не подготовлены подкапотное пространство в данном автомобиле его не мыли сейчас мы посмотрим по замерам толщиномера. он еще окажется и в родной краске. автомобиль смотрим первый раз подробно проверять не будем просто по несколько раз на деталь то есть крыло заводской окрас дверь заводской окрас Задняя левая дверь заводской окрас. Вся сторона в заводской краске. Вот есть честные да, продавцы, когда вы пришли, вам рассказали про данный автомобиль. А представляете, будет стоять такой автомобиль, неважно где он будет стоять, на рынке, не на рынке, да где угодно он будет стоять. Вы приходите, смотрите кузов целых, кстати, кузов, посмотрите состояние кузова. Ну, понятно, что камера на все не передаст. Вот левая сторона, правая сторона. Нету ни вмяти, ни потертости, ни царапин. То есть вы, получается, приходите покупать автомобиль, смотрите, салончик чистенький, его подготовили, все отмыли, все недостатки, все вот эти дырки убрали, там исправили, детали поменяли. Вы подключаете сканер, допустим, у него хорошая батарея. Вы садитесь на автомобиль, уезжаете, и вы представляете, вы долго на нем ездите, потому что у него состояние батареи будет шикарное. Но ну, к этому мы сейчас вернемся. Но когда вы, узнаете, когда вы узнаете, какой на самом деле у этого автомобиля был пробег, то я думаю, вы будете удивлены. Завели мы с вами данный автомобиль, а сейчас мы ищем настоящий аукционный лист, точнее мы его уже нашли, в данный момент он у вас на экранах. Видите, да, пробег какой на автомобиле? 358 тысяч пробег на данном автомобиле. Toyota Prius 2012 год стоимость 675 тысяч рублей но ну, здесь багажное отделение уже немного почище еще раз повторяю что автомобиль он не подготовленный он будет готовиться к продаже сейчас будем смотреть состояние батареи состояние батареи на данном автомобиле тоже нету магнитофона остались какие-то японские копеечки на щелкну дверку кто не верит кто не верит вот пожалуйста номер кузова можете поставить на паузу откройте посмотрите то что на этом автомобиле действительно действительно такой пробег значит не открывается она. так второй ряд сидений ну здесь тоже довольно неплохо сохранились сидения коврового покрытия тоже у нас чистенькое. давайте присядем туда на улице жуть холодно ну я так понимаю во всех автомобилях во всех автомобилях вот эти вот дырки у них не знаю что здесь было здесь а, дверные карты в хорошем состоянии что с левой стороны что с правой стороны потолок не прокуренные дырок в потолке нету а, Итак, что у нас по сканеру так друзья автомобиль проверен по сканеру получается значит у нас одна ошибка по кондиционеру это обрыв датчика давления если бы было тепло я бы сказал что здесь не работает кондиционер сейчас непонятно потому что холодно поэтому непонятно работает он пока не работает По остальным системам везде все нормально ни одной ошибки то есть все ровно и проверили батарею у него здесь как заводские настройки, то есть у него сопротивление, как будто машина вышла с завода. Также разница между напряжениями, там тоже минимальная. Тоже все идеально. 358 тысяч пробег. В общем, друзья, какой у нас какой у нас вывод? Есть честные продавцы, есть автомобили с пробегами 300 тысяч плюс и есть идеальное состояние батареи. Ну, конечно, не идеально. Там, допустим, на этом автомобиле были какие-то мелкие расхождения, но это все допустимо то есть автомобиль он обслуживается если автомобиль обслуживать своевременно постоянно то он у вас проедет и 300 и 400 тысяч километров напоминая стоимость вот этих всех приусов 12 года 675 тысяч рублей Сейчас некоторые попытаемся открыть, если не открытые, посмотреть, что у них внутри. Да, он открытый. Магнитофона нету, видите, все те же самые дырочки, та же самая реклама, какая-то антенна. Вот еще у нас какая-то штука. Все-таки вот нужно узнать, что это, что это у нас такое. Так, в общем, мы узнали, что это за брембаха, что это за ручка. Внимание, смотрите, дергаем. Она открывает дверь. Автоматика. Дверь закройся. Дверь закрылась. Вот такие вот японцы молодцы и я вам скажу так то есть сделали небольшой перерыв я практически каждый автомобиль прошел толщиномером. в принципе машины целые, то есть там нету такого глобала да, чтобы там крылья были резаны там были варены пороги менялись Да, в каких-то автомобилях есть небольшие подкрасы да где-то вот а, есть там замена дверей но внутри внутри вся целая поэтому кому нужен дешевый prius ссылка на продавца в описании приходите покупайте будете ездить мы не призываем покупать вас эти автомобили, да, мы просто вам показываем, что такие автомобили, они действительно есть. Многие интересовались, многие спрашивали, сколько, сколько ходит гибрид. Вот, пожалуйста, гибрид свободно ходит 500 тысяч. Может быть, кто-нибудь сталкивался уже с покупкой такого автомобиля, именно гибрида, да, и он узнавал потом что у него такой пробег. Поэтому, если кто-то сталкивался, пишите в комментариях, пишите в комментариях, что у вас происходило с вашим автомобилем. И кто ездит на гибридах, пишите тоже в комментариях. Пробег такой, там допустим 150 тысяч, и я столкнулся с тем-то, с тем-то. На сегодня все, всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал.